Пятая часть решения задачи D21. Мы сейчас просматриваем, значит, мы подходим вот к определению, то, что я говорил, в алгоритме нашем. Мы определяем обобщенные скорости. Мы, в общем-то, закончили с поступ... в предыдущей части. Мы закончили с поступательными скоростями. Но у нас тела, многие тела, вот чтобы определить кинетическую энергию, я говорил, нам нужно определить и поступательную часть движения, кинетическую энергию в поступательной части и кинетическую энергию вращательной части. Вот с поступательной частью мы в предыдущей части закончили разбираться. В принципе, мы нашли, что у нас, в общем-то, в 1 равно в 5 в6 равно В2 поступательное, А В7 равно вот такому сложению двух скоростей переносного и относительного движения. И, в общем-то, убедились, что здесь вроде бы тоже все правильно. Ох, сейчас. О. Извините. И, соответственно, теперь нам осталось ответить на вопросы, связанные с угловыми скоростями, но ну и с моментами инерции. Угловые скорости, ну, это понятно, омега-4 и омега-6, из чего состоят, и омега-7. Значит, четвертое тело, радиус у него R по условию. Значит, если у нас испытывает, значит, ну, элементарная связь, тело движется со скоростью v1, нить в данном случае тоже, значит, v3 у нас равно v1, да, кстати. То, соответственно, тело 4 проворачивается с угловой скоростью какой-то, которая как связана с линейной скоростью движения, поскольку без проскальзывания все происходит, ну, очень просто, то есть v1 равняется, что омега 4 умножить на Радиус. Соответственно, омега-4 равняется вот то, что здесь и написано. Омега-4 равняется V1, деленное на радиус. Аналогично V6 и V7. V6 и V7. Что здесь у нас происходит? V6 и V7 легче начать с V7. Потому что именно для него мы имеем что? Вот, эту, вот эту самую же картинку. Мы имеем. Из нее видно, что вы видите, что омега-7 равняется скорости вот этого какого относительно движения делить на радиус. То есть, вот эта картинка уже есть. Я говорю, вот у нас скорость, с которой эта нить скручивается или накручивается. Это в данном случае абсолютно нас не интересует. Нам не важно, важно что вот эта скорость равна, что по модулю V1 плюс V2. А это скорость, с которой у нас, соответственно, значит, происходит вращение вот этого тела. То есть, омега 7 у нас будет равняться V1 плюс V2 пополам делить на вот это расстояние. Вот мгновенный центр, повторюсь, радиус этого седьмого тела равен r пополам. Но у нас мы рассмотрим вращение относительно мгновенного центра, то есть радиус равен R. Поэтому V1 плюс V2 пополам деленное на R. Извиняюсь, что я не то открыл. черник. учебник. Вот V1 плюс V2 деленное на R. Да, и не пополам, да, это еще, а относительно, я взял вот эту точку, V1 плюс V2, вот оно модуль, деленное на r. Ну, или что то же самое, я бы мог взять, конечно, взять и по этой точке, по вращению вот этой точки, V1 плюс V2 пополам, деленное на r пополам, но результат был бы один и тот же. То есть, вот это у нас омега, опять я не то открываю, это у нас омега, значит, седьмое, равняется V1 плюс V2 деленное на r. Ну, то, той же величине равен и угловая скорость вот этой величины, потому почему? Потому что Скорость та же вращения, То есть, вот здесь вот у нас скорость по модулю равна, что V1 плюс V2. Центр вращения здесь вот этот. И радиус тот же самый. Поэтому омега-6 тоже равно, что омега-7. То есть, омега-6 равно омега-7 и равно вот этой скорости, с которой проскальзывает нить, деленная на радиус. Итак, мы стали еще на один шаг ближе, чтобы... Записать, значит, что определить кинетической энергией. То есть, мы сейчас определили вот все эти скорости. И поступательные, и вращательные. То есть, мы готовы подойти сюда. Но вот нам только нужно определить, что моменты инерции тел. Я напоминаю, что там у нас тела рассматривались как диски. Это было в условии все колеса считать сплошными однородными дисками. Я напоминаю, что мы написали вот где-то тут момент инерции диска. Вот чему равен. Соответственно, просто мы подставляем. Для четвертого и шестого диска они имеют массу 4 и 6. Вот четвертый и шестой. Они имеют массу 2m и радиус r. Соответственно, мы подставляем 2m умножить на r квадрат и вот одна вторая. Вот этот Значит, момент инерции 4-6 диска. Для седьмого диска он у нас имеет массу m. Это был наш параметр m. Не то. Он у нас имеет массу m. Вот он. А его радиус равен r пополам. Поэтому что мы делаем по этой формуле? Делаем. Вот. одна вторая это вот общий множитель формулы значит m умножить на r пополам в квадрате или mr квадрат на 8 то есть его момент инерции 8 раз меньше чем у четвертого шестого диска все теперь мы готовы записать значит кинетической энергии для всех тел системы на здесь отдельно почему-то не выписано а, вот здесь вычисляют отдельно для третьей точки Ну, почему бы сразу не написать непонятно вот, в общем Потому что я говорил, когда мы разбирали рисунок, я уже говорил, что значит, вот эти тела совершают поступательное движение. Раз, два, три и четыре. Первое, второе, значит, третье и пятое тело только поступательно движутся. Четвертое только вращательно. Шестое и седьмое сложное движение совершают. Поэтому здесь вот и видно, что первое, второе, вот третье и пятое. Они совершают только, только поступательное движение. То есть, вот, кинетическая энергия равна только поступательной сумме. А четвертое только вращательное движение совершает. Соответственно, шестое и седьмое совершает сложное движение. Поэтому выписывается вот таким образом. Таким образом... Значит, мы записали вот кинетические энергии. И используя вот связи, значит, то что мы выразили, все значит, кинетические характеристики через обобщенные скорости. Кинетические характеристики всех тел системы. И поступательные, и вращательные. Через значит, обобщенные скорости. Мы заменяем их. То есть используя вот эти уравнения 4 и 5. Заменяем вот все эти скорости через обобщенные скорости x1 и x2. Таким образом мы получаем значит что кинетические энергии. То есть мы готовы приступить к самой, в общем-то ну, для меня, по крайней мере, одной из самых занудных частей. То есть вот таким арифметическим вычислением. Когда мы выразили значит кинетические энергии, нам нужно совершить вот эти, этот ряд вычислений нам нужно совершить. Причем лучше его совершать именно в таком вот порядке. То есть сначала выразить, например, dt по dq. Давайте я покажу на примере. Например, вот у нас DT, dt, повторяю, только dt это у нас не вот это отдельно, а вот это сумма всех вот этих параметров. То есть dt у нас подставляя вот эти все величины, то есть мы должны сложить все эти величины и мы получим вот такую сумму. То есть, Здесь отдельно выражены что слагаемые с x1 квадрат, отдельно с x2 квадрат, все эти слагаемые, и отдельно вот с x1 и x2. То есть вот такие вот такая у нас получилась э, системка. Давайте я ее выпишу и покажу. Ну и дальше уже пойдет у нас вот эти ряд вычислений. Раз, два, раз, два и три. Ну давайте этим займемся в следующем фрагменте.